Разных сомнений и соблазнов, Не забывай, что эта жизнь не детская игра, Ты, ты прочь, они соблазны, У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, Ты прочь, они соблазны, У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогаю добра. прочь гони соблазны, усвой закон негласный, иди мой друг, всегда иди дорогой. добра, ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, иди мой друг, всегда иди дорогой. Забудь свои заботы, падения и взлеты.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 и соблазна не забывай, что это жизнь не детская игра ты прочь они соблазны у свой закон негласный иди мой друг всегда иди дорогаю добра и прочь они соблазны у свой закон негласный иди мой друг всегда иди дорогаю добра И прочь гони, соблазны, у свой законный глазны. Иди, мой друг, всегда иди дорогаю добра. И прочь гони, соблазны, у свой законный гласный, Иди, мой друг, всегда иди дорогойю добра.